Всем хай, с вами Юджин. Друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что где-то в какой-то точке планеты проводятся тайные, жестокие, нечеловеческие эксперименты? Я думаю, такая мысль имеет место быть, потому что человечество всегда пыталось научиться манипулировать природой. И сегодня мы с вами узнаем об одном из таких экспериментов нечеловеческих, а куриных. Ведь мы играем в игру Chicken Feet, где курица стала подопытной жертвой всяких сумасшедших ученых. Нет. Говорю, что нечеловеческий будет эксперимент, правильно? Приступаем. Мы окажемся с вами в какой-то подпольной лаборатории. Может быть, она и не подпольная. Может, это официальная лаборатория, что-то типа с KFC связано. В принципе, почему бы для KFC не сделать огромную-огромную курицу? Курьи лапки называется игра. Да, вот, я вам уже сказал это. В общем, что если KFC проводит какие-то. Я рад приветствовать вас в самой крутой лаборатории в мире. Я буду вашим гидом. Я не могу сказать вам свое имя реальное. Э, И соображение конфиденциальности. Поэтому Кори, в общем, его зовут. В общем, у нас много работы. Я уверен, вас уже проинформировали. Гигантская курица? Множество смертей? Да. Uh, да, yeah, Плохая проблемка у нас. Но я верю в нас. У нас будет отличная команда. Я отслеживаю твою локацию. Поэтому сюда всегда знаю, где ты находишься. И я здесь, чтобы помочь тебе. Теперь наслаждайся гламуром, пока ты можешь. Ты будешь отправляться очень глубоко в учреждение. Я обещаю тебе... Вот, вот то, что ты сейчас видишь, это самое прикольное, что ты увидишь. Дальше будет только хуже... Извините, у меня адская мышь... А, а, я не могу ничего сделать. Ну ладно, такая сенса, значит так и будет. Так вот, я говорил, почему бы киевсишкам... Right. Да господи! Right. Ладно, наше Hello пункт назначения us. под so, нами. Так что, uh, найди способ туда добраться. Maybe Может more, быть then. через вентиляцию. Удачи! Почему бы киевсишке и не сделать огромную курицу в подпольной лаборатории? Чисто одна курица на ресторан, гигантская. Вы представляете, как много жратвы с одной только курицы. Не придется выращивать очень много. Погодите, закрыто. Так, у нас есть стамина. Наша задача использовать вентиляцию. А где вентиляция? Я не видел вентиляцию никакой. Воу. О, офигеть, они прям сделали, видите, пиксели. Пи... О, мне неприятно стало. Представляю, как вам на видео это смотрелось. Итак, добро пожаловать. Хорошо. Выставка. Здесь только сотрудники О, нам сюда, на выставку, я так понимаю, нам не дадут пройти Нет, не дали Хорошо, у нас нет ни фонарика, ничего, инвентарь пуст Идем, ищем вентиляцию Вот она, вентиляция Как нам в нее попасть? Нужна отвертка Слушайте, ну какого фига меня пустили сюда вообще без каких-либо инструментов? Кто так делает? С кем я говорю сейчас? А вот отвертка я похож на какого-то рандомного простого чувака. Опа! Смотрите, взрывающиеся бочки. Не стрелять по ним, мы знаем, мы уже научены опытом. Хорошо. Да, он автоматически применяет, получается, сразу предметы, которые у меня есть. Можем не париться с этим менеджментом. Я хотел тебе сказать. Тебе нужно быть очень осторожным там. Нельзя недооценивать эту штуку. Если ты увидишь... Курицу просто беги, попытайся где-нибудь спрятаться, где тебя она не достанет. О, такое ощущение, как будто адские провисания FPS. Ну я не знаю, возможно... Дай чтоб меня. Нет, вроде бы их не было, это возможно из-за света. Световые иллюзии, понимаете? Эти бочки... Эта бочка пустая. Как будто бы там костер жгли, это как брайн Че нам? Только сюда и надо, а вот сюда... Я буду клацать по всем дверям, чтобы... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, она здесь. Она здесь. И когда я посме... Мне кажется, она меня сама боится. Well, Ты Но это видел? Очень будь осторожен. Очень. Sure Не позволяй себя поймать, очевидно. Но я видел только тень. Может быть, это была очень маленькая курица. Um, а, слушай. Наверное, это будет раздражать, но там есть три рычага, которые тебе нужно дернуть. Они откроют дверь, которая тебе позволит пройти дальше. Я понимаю, как это может бесить, но это все во имя безопасности. Ладно, удачи. Скоро поболтаем еще. Будь осторожен там... О нет, это тоже, видите, пиксельные обои. Значит, надо найти три рычага, которые нужно дернуть. Я видел... Я видел здесь вентиляцию. В которую можно пробраться. Скорее всего, это вентиляция, чтобы спастись от курицы. Походу. Опа! Здрасте, ключ. Ненавижу. Ненавижу такой левел-дизайн, когда ты ходишь просто по коридорам. Который как бы не имеет особого смысла. Зачем эти коридоры здесь вот такие нужны? Вот дверь. Кстати говоря, вот дверь, которую нужно будет нам разблокировать. Хорошо, пойдемте искать рычаги. Вот рычаг. Вот это очень странно, что такое ощущение, как будто отсюда будет сюда телепортироваться и наоборот. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Вы понимаете что? Из-за того, что я вообще не знаю, как эта курица выглядит. О, вот она! Это реально курица! Большая, что это такое? Ч ⁇ -то нажал. Мы только что С Себастьяна куда-то. Я знаю, что он не человек. Но вещи, которые я с ним делал, это ужасно. Это как будто бы расти в тюрьме, но хуже. Себастьян это курица. У него нет друзей, нет свободы. Я не знаю, почему Эрик это делает с ним. По крайней мере, у него есть образование. Но я думаю, это все ради испытаний. Ну и что, что он модифицирован генетически? Человек это человек, верно? Ой, блин. Все, все, все, не это, не это, не, не переживай. Себастьян, Себастьян, будь хорошей курочкой. Я тебя не собирался жарить и есть. Все, иди. Он, он не страшный, он милый. Мне бы даже жалко. И почему он хочет меня заклевать, я не понимаю. Хотя курицы это делают. Я как-то даже видел, что они свои собственные яйца жрали. Мне говорили, что это у них недостаток кальция. Опа, открыли. Опа, закрыли. Все, курица нам теперь не страшна здесь. Я надеюсь. И она, конечно, не умеет дверь открывать. No, no, no. Она умеет вышибать дверь. Вот что она умеет делать. О! Себастья, ну уходи. Смотри прям на меня. Слушай, мне показалось ли, я могу под катами забегать э, вот прям сюда, в вентиляции. Сейчас мы это проверим. Так. Себастьянушка ушел. Оп. Да, видали, как прикольно. Где же третий рычаг? Я не знаю. И мне кажется, эта курица очень быстро бегает. О, блин. Иди дальше, иди дальше. Иди дальше, Себастьян. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. А, с ним будет сложно. Ух, <региваний> аккуратнее. Такой он смешно ведет себя прям как курица. Mm -hmm. Ладно, давайте. Аккуратненько. Побежали. <регивания> Побежали. <регивания> Такой он петушило. Нифига себе. Он меня поймал, хотя я забрался вроде бы. Странно. Что, Неужели все заново? Заново Оу, oh, ноу, no. хорошо, хорошо. И та дверь закрыта, и значит снова нужно искать ключ. Блин, Я вообще не помню, где я его нашел. Не там, где были фотообои? Во-во-во-во-во. -о Все-все-все-все-все-все-все-все. Хорошо. Ну, куда ты идешь, Ну, Себастьян, уходи отсюда, пожалуйста. Мне кажется, он хочет жареного Евгения в кляре. Если я бегу, он меня слышит? Могу просто идти? Что это? О, А, я же бежал сюда, в красную комнату. Она-то закрыта. Кстати, рычаг номер два. Хорошо, теперь осталось всего лишь... И иди отсюда, иди, иди. Кш -кш -кш -кш. А почему он кукарекает? Это же не петух. Или это молодой петух? А молодые петухи разве кукарекают? А где тихо? <смех> Посмотрел на меня. А где же его красивый хвост? Или это такой не альфа петух? У всех петухов красивые хвосты. О, хорошо. Только обратно не поворачивайся, пожалуйста. Но ну, с чем мы сможем? Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой! И вниз. Есть. Все, все, все, все. А теперь как ключ? Мы нашли. Сюда! Такая музыка. Скорее, скорее, скорее! Есть! И последний рубильник! Ты что ты? А, все, даже должен выбить дверь, которую я, кстати, не закрывал. Все. Осторожней, курочка моя. Такая у нее смешная грязненькая жопка. Не хочется здесь проигрывать сейчас, так как мы так хорошо продвинулись. Нет. О, погодите, а мы здесь. Чекпоинт, мы же активировали чекпоинт, когда дернули последний третий рычаг. Беж, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим вентиляцию, срочно, оп. Ой, а это нормально, что вот так? Какая задача? Уйдите. А как нам уйти-то теперь? Смотрите, теперь красная вентиляция доступна. И, син и синяя доступна, я ничего не понимаю, что происходит. Тут же был человек. Оп, ты начинаешь раздражать меня, себастин Плохая курица, плохая Это скорее всего цыпленок, он был маленьким цыпленком. Ну, понимаете, еще что хорошо, у него есть образование. То есть нам есть о чем поговорить с ним. Тихо, тихо, тихо. Ой, блин. Ох, ранним утром заорал петушок. Так, так, так, так, так, где эта дверь чертова? Здесь, по-моему. Есть! Все! Сарай! Идет загрузка, идет загрузка. Тут что бесшовное все. Вау. Купер. Это кто? Отец его? О, ты сделал это! Молодец! Мы подбираемся ближе! Просто продолжай идти! Та, не открылась! А это открылось, окей. Что это за лаборатория в виде сарая? Зачем такая стилизация? Типа, курица, это важно, чтобы антураж соответствовал. Вообще-то, курицы изначально не живут в сараях. О, ладно, пойдемте вниз. Просто идем на навстречу приключениям. Ой, как темно. Тут не будет всяких куриц с ночным видом. Кто-то прошелся. Кто-то прошелся только что. Ммм. Mm. Нажал. Я без понятия, куда меня сейчас заведет судьба. А, oh. таун oh. кстати, так назывался район в в котором я жил. Сейчас я уже в другом месте живу, просто совпадение интересно Здесь очень много всяких вот видите мест, куда можно забежать. Непонятно, будет ли здесь курочка меня атаковать. Да, вот видите, можно прямо вот сюда Оп, прыгнуть. И здесь мы в безопасности, вроде как. Нет, ни хрена. Нам придется постоянно двигаться здесь. Мы не сможем отсидеться. Ведь такая образованная курица сможет легко найти способ меня достать. Согласно моей карте, выход из этой зоны закрыт. И отсюда он не будет открыт. Тебе нужно подобраться there туда, где синий свет. Тут должен быть э, лифт, который тебе поможет туда добраться. Найдите способ достичь красной лампы. Ну, я так понимаю, это вот. Тут на. А если... Это же как бы ферма, с целый ангар. Тут, возможно, еще будут какие свиньи страшные. Что произошло? Ой, нет, нет, нет, нет, нет. Очень странная система лифтов здесь. Все, активируйся. Хорошо. А, и вообще никакого смысла нет сюда забираться Может быть мы пока что не видим смысл Посмотрите, здесь есть кнопка В общем, ребята очень хотели сделать игру С небольшой отсылкой на портал Просто Мне кажется, что это все Вот это вот сопровождающий голос Различные тестовые камеры, локации Это какая-то пенумбра Портал и все такое прочее Что это там было? Какое-то существо, кажется Исчезло Кто-то был, я же видел Я же видел, что здесь кто-то был Окей Хорошо, Итак, так понимаю, нужно нажать кнопку и бежать скорее Найдите трубу О! Найти трубу нужно, хорошо, найдем Как только я справлюсь с этой курицей Что там? Окей, все нормально Курица меня потеряла Или нет Или, или нифига Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим! Сюда! Сюда! Я ж сам закудахтал! Мы нашли место, где можно отсидеться. Это радует. Теперь нам нужно найти эти, получается, трубы. Куда он пошел? А -а -а -а. Вот сюда! Оп. А, -а, а, здесь ничего нету. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Уходи. Не надо сторожить меня здесь. <к follows> Уф! Это зрительный контакт Меня очень напрягает В глазах Себастьяна не читается какого-то разума Только агрессия, злость На все человечество Где же трубу найти? Я не видел ее нигде здесь Может быть в другом сарае? Черт, тебя дери, Себастьян Ты успокоишься или как? Крылышками машет, неприятно Так, так, так, так, так, закрывай Оп Ай, зевастия, ты такой смешной Все, успокойся Успокойся Или музыка, успокойся Кто-нибудь успокойтесь, пожалуйста Он за мной не бежит <свистит> Просто вот то, как курица двигает головой Это уже эпично, настолько и опасно Да что тебе надо от меня, кури этой башка Оп Труба Так он меня цепляет, я не понимаю. Я же был за ограждением. Но теперь мы знаем, где искать трубу. Скорей! Сюда, быстрей! У меня стамины по нулям. Хорошо, хорошо. Экономим здесь ее. Все. Он потерял нас. О, сейчас будет сложно. Сейчас будет сложно вот туда пробраться и поставить трубу. Нам нужно будет через него пройти. О, как будто знает, что я здесь. Что-то он нервничает. Отлично. О, есть. Oh, very good. Да-да-да-да-да-да-да. да. Вот так вот сейчас пройдем. Аккуратственно. Есть! Хорошо, нажимаю кнопочку. Теперь лифт работает? <свёк> <свёк> <свёк> Теперь нужно как-то от него избавиться. Еще надо будет дождаться, когда нажмешь кнопку. Пока лифт сработает, видимо, он там очень много времени, я слышал. Вот, слышите? Вот где-то секунд 15 точно отсчет ведет, прежде чем начнет подниматься. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь. Блин! Нет, лифт, стой! Черт меня тери, лифт! Ты подставил меня! Короче, секунд 10! О! Он был близко. Увидел меня. Как это забавно! Пожалуйста! Лифт! Нет! Есть! Окей! Окей! Есть! Ладно. Курица, это бухашка, птичка, цветочек, что угодно. Всегда страшно, когда за тобой гонится. Сейчас мы сделаем это. Нажимайся. Пожалуйста! Пожалуйста! Лифт! Пожалуйста! Есть! Ха -ха -ха -ха! Есть! Отлично! Все, бежим! Бежим! Себастьян мне больше не угроза пока что. Точно сюда? Никак. Или он выломает сейчас эту стену? Да! Черт! Черт! Черт! Черт! Низ! Оооо! Вот мы и добрались до подземных самых глубоких левелов. Зебастин за мной нырнет по-любому. Кто это? А, это тот золотой петух, да? А ты не тот, кем, кем я тебя считал. Ну, ты не значит, что ты другой. Exactly. Какие attention? у тебя намерения? Ты потерян? Ты ищешь выход? Or... Или ты здесь, чтобы причинить мне боль? Ты бы не хотел причинять мне боль, верно? Это многоходовочка курицы была. Я хотел, чтобы ты держался подальше. я думаю, ты не понимаешь, что здесь происходит на самом деле. Я смог, я смог сбежать. Ни один человек не смог меня остановить. Другим не так повезло Они не были такими сильными Но я спас их И я убил всех, кто стоял у меня на пути И я не остановлюсь на тебе Но пока что я дам тебе шанс Просто открой эту дверь И я дам тебе твою свободу Воу! Что, что, что, что, что? Воу, воу, что делаешь? <связывается> не убивай себя пока что. I mean, uh, Я имею в виду. Погоди. Uh, Погоди, uh, минутку. Как ты сюда попал? Were, to... Это невозможно было попасть сюда из того места, <связывается> где ты был? <связывается> Это очень странно. Тебя здесь не должно быть. Но мы that можем с этим работать. Просто держись. Ой, sort of oh, если найдешь какой-нибудь кассетный рекордер, не проигрывай его. Там много конфиденциальной информации. Конфиденциальной информации со мной играет в игры разума курица. Понимаете? Меня чуть только что не раздербанило. А что это за место такое? Погодите, я сейчас подойду сюда. Что-то будет? Я не успел толком осознать, что произошло. Но мы еще не закончили. Я думал, что мы уже все, прошли игру, но нет. Нет, нет, нет. <гас> Ты кто? Я видел тебя. Я видел тебя. Стой, нам нужно поговорить. Дело не в курице. Да, он сказал, не проигрывай, но мы же, конечно... Что это? О, какое-то копытное... Это Эрик, э, журнал, аудиожурнал Эрика, день 561. Сегодня 20-я годовщина Себастьяновского дня рождения. Продукта проекта перерождения. Самый первый генетический э, человек э, в мире. Он может читать, писать и даже говорить. Невероятно! Самое клевое в наших открытиях... Но мы еще не заявили публично об этом. Нам нужно подождать. Чем больше тестов мы делаем, тем лучше шансы э, у нас есть, чтобы его улучшить. Просто нужно немножко больше испытаний. Он не идеален. Нет. И мы попробуем сделать проект перерождения э, в следующие пять лет. Не важно, что говорят эти э, э, директора. И что там говорят доктора. Мы не говорим... Нам пофигу, что говорит мама. Мы сделаем все правильно. Матери... Матери... Матери говорят. Матери... Знаете, бывает иногда очень трудно читать английский текст и тут же укладывать его в красивые предложения на русском языке. Именно в этом основной ступор у меня. Ну, с непривычки. То есть, когда я просто читаю, я сразу понимаю, о чем речь. А когда нужно вам еще донести... О, это сложная задача. Но я стараюсь, друзья. Стараюсь. Мне нужно больше практики, больше испытаний. Ведь я тоже генетически модифицированное существо. Я могу читать, писать и играть в игры. Больше ничего не умею. А, что это? Тут что-то все с такой тематикой хулоиновской. Какая задача у нас? У нас нет задачи. Просто ищи кнопки и жми. Время! Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Открывайся! Ну! Есть! Успел. В общем, механика этой игры это лифты. И все. Опа. Это лифты, которые работают на таймере. Вон он. И он был в прошлый раз в той красной вентиляционной. Я не хотел тебя you пугать. I, Мы с тобой не так-то отличаемся. Меня зовут Себастьян. Так меня всегда называли. You. Ты. Я следил за тобой. Я слушал. Я знаю, ты здесь не работаешь. Really ты не понимаешь, что здесь реально происходит. Я слышал That's твое радио, was... этот голос. Я here. знаю его. Он не тот, кем ты его считаешь. Его зовут Эрик. Он создал это место. Он тот, из-за кого все, вся эта боль случилась. Эрик это зло. Он монстр. И он хочет причинить еще больше боли. Ты и я. Мы можем его остановить. Иначе он убьет нас, обоих. Эрик использует тебя и убьет тебя потом. Ты слишком много видел. И курица. Он хочет курицу. Вот почему тебя послал, верно? Курочку зовут Купер. Я сомневаюсь, что он тебе сказал это. Когда Купер выбрался, он спас меня. А теперь Эрик хочет снова его поймать. Он хочет причинить больше боли. У меня есть план. Я спасу нас. Тебе просто нужно проникнуть вниз. Просто следуй его инструкциям. Я спасу тебя. А почему я должен тебе доверять? Хорошо, он говорит мне, иди. Так, я Себастьяном называл курицу, но гораздо прикольнее, мне кажется, имя для курицы Себастьян, чем Купер. Купер как-то, не знаю. Короче, Себастьян, это он, оказывается. Эрик, это тот, кто с нами говорит по радио. А курица это Купер, все, всех действующих лиц главных мы okay. запомнили. So Короче, я все понял. У этого места есть газовые трубы. Если мы закачиваем снотворный газ в трубы, мы можем заставить курочку уснуть. И, конечно же, если ты тоже уснешь, ну я тебя разбужу. Все просто. Сейчас это наша единственная возможность. Так что тебе нужно пустить газ по трубам, а потом нужно выпустить его. Очень просто. Если это последний раз, когда мы говорим, перед тем, как я тебя разбужу, конечно. Поэтому я просто скажу, было клёво. Хорошо, но... Все ли так очевидно? Стоит ли нам доверять тому чуваку или вот этому? Кто его знает, кому стоит доверять? После слов Себастьяна, Эрик, звучит очень зловеще. О, нет! Нет-нет-нет, там Купер. Смотрите! Нету газа пока что. Сначала нам нужно газ пустить. Газ где-то там, где Купер. О, нет! Купер бежит! Он злится на меня за то, что называл его Себастьяном, а ему не нравится это имя. Я Себастьян! Проходи туда, вот туда. О, о ты, ты чё? Ты чё клюёшься, а? Смотрите, он прям видит меня, он бесится. Но он не знает, что здесь стекло. глупая курица. Иди давай дальше. Да куда ты пошел? Иди сюда, иди сюда, вот. О, блюдская курица, что ты там забыла в том месте? Пойдём туда просто за ним по пятам. Куда нам сейчас? Он пошел налево, значит мы идем другое лево. Понять бы, где эти трубы наполнить газом. Куча маленьких петушат. Петушки. Вы, вы как тут? Так много Куперов и Себастьянов. Вот есть место, чтобы спрятаться. Это хорошо. Смотрите, дверь, которую можно открыть. А что за дверь? Дверь к Куперу. Иди отсюда, не смотри слишком толстый, чтобы ко мне пробраться, да? Чтобы достать меня. Прекрасно, Купер ушел. И мы уходим. Здесь есть... Кто? Что это было? О, провод! Блин, как хитро! Хитро-хитро! Это кто это? Кто это сделал? Купер или Себастьян? Или кто сделал эту ловушку для меня? Нет! О, корова! Как мы здесь оказались? Смотрите! Отлично, отлично, отлично! Газ! Мы можем пустить его! Нет! Нет! Нам не сюда! Нам вот сюда! Есть! Пошел газ по трубам. Только теперь мы в небольшой ловушке находимся. Ибо... Опа, Себастьян идет. Он вот там сейчас и спустится вниз. Вот сейчас куда он пошел? Направо, налево. А можно запрыгнуть сюда? Зачем вообще механика прыжка, если она никак не используется? Стой. иди дальше. Ты свинья такая. Ой, смотрите, а это что за место? Просто еще одна нычка. Ну конечно же ты пошел туда. Ну конечно же. Вот что мне делать-то с ним теперь? Как мне его миновать? Давай, топи, топи, топи, топи. Это мой шанс. Оп! Все-все, он пошел обратно, отлично. Вот для чего механика прыжка, чтобы перепрыгнуть этот проводочек идешь? Надо бы его, кстати, приманить, было бы здорово. Опа! иди иди иди иди иди Иди-иди-иди. ди ди ди ди ди ди Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Есть! Все, ди Выпусти... Как он так? Как он так быстро там оказался? Выпускаем газ! Спи! Да-да-да, спасибо, спасибо! Ты не представляешь, как это много для меня значит. Это для лаборатории. И для... Мы сейчас тоже, да? Опа. Я, на самом деле, вовлечен в сюжет. <laughs> а, спасибо. I never actually learned your name. Я, кстати, так и не узнал твоего имени. To, не то, чтобы мне нужно. Или хочу даже. Well an intern, ты хорошо справился как интерн. In Жаль, что так все закончилось. Ты пожертвовал собой uh, во имя науки. Что? Себастьян! Эрик. Как ты? Все кончено, Эрик. Все кончено. Прям индийский сериал, интрига, пипец. Пожалуйста, Нет. Пож... О, С пистолетом. Дышь, дышь. Разбуди меня, Себастьян! Себастьян, ушка, разбуди! Ты не заслуживаешь прощения. А для тебя... Извини, пожалуйста. Этот мир тебя не заслуживает. А ты заслуживаешь. Так. Многого Он убил меня? Себастьян тоже меня предал? You're safe. Ты в безопасности А, нет Где мы? Я убил Эрика Да, мы слышали Его больше нет He Он больше никому не навредит also Купер тоже мертв Так лучше он был наполнен болью и злостью. Обы никогда не стал нормальной курицей. Он выглядел как нормальная курица. Он заслуживает покоя. Впервые я свободен. Ты и я. У нас есть что-то особенное. Мы человеки. Я человек human. Так он был курицей раньше, I... или что? Я I... У него револьвер откуда-то взялся Еще у тебя высшее образование есть, так что I... ты работу найдешь хорошую I... Я human. человек Кукарек, не напоследок убил себя зачем он умер человеком куриные лапки Кури ножки. дилан Бэссет сделал эту игру получается э -э, я правильно понял что себастьян был курицей раньше а потом стал человеком благодаря супер серьезным экспериментам в ходе которых получилась одна огромная курица и и Себастьян. <смех> вот так вот. То есть... Э, Купер, курица Купер, <смех> не стала человеком, но стала большой. курицей злопамятной, которая помнила всю ту боль, что причинили ей люди. На самом деле она реально вела себя как обычная курица, которая просто увидела что-то маленькое <смех> для себя и решила ее скушать или там от, отпугнуть от своего курятника. Uh, разума я не, не, не проследил в, в этой курице. В Себастьяне, да, немножко. Интересно вот то, что он решил с собой в итоге покончить. Я не знаю, что его вот, в это, это заставило сделать. Купер, память о Купере. Прощай, Купер. Светлая память. Может быть... Он все это время считал себя неполноценным, несвободным, но когда он вдруг осознал свободу и осознал, что он человек, принял в себе это. Он понял, что он такое же значит, такой же, как и мы все люди, готовы совершать эти бесчеловечные эксперименты, совершать вот эти жесткие поступки, стрёмные. Ради мечты какой-то, я не знаю, ради чего-то. Потому что мы можем причинять эту огромную боль. И он понял, что ведь он тоже человек. И свет сзади него окрасился в красный. И тогда он понял, что нет, я не буду таким же. И кончил с собой. Вот так вот. Такая вот история. Это было интересно. Завораживающе. И революционно. Ну, если говорить об эксперименте над курицей. А, в плане игры, конечно же... Ну... Куриный хоррор. Вот что это было. И он неплох был. Было весело. Было весело. Надеюсь, что вам понравилось, друзья. Если так, поставьте лайк. кукорекните в комментариях. Напишите кукареку, если досмотрели видос до конца. И... Давайте напоследок, наверное, что Дадим друг другу мощную лапку куриную. Вы готовы? Раз, два, три и...